Почему Польша не впустит вас к себе больше? Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И так называется тема сегодняшнего видеоролика, потому что в нем я расскажу вам о том, Документе, без которого вас не впустят в Польшу в 2020 году, ну и уже и сейчас, в принципе, тоже могут не впустить в конце 2019 года. Не впустят, если вы едете в эту страну на заработки. Не впервые объезжаете, а уже, например, были здесь и возвращаетесь, например, домой в отпуск, либо на выходных. И, соответственно, без определенного документа вас могут не впустить назад и, скорее всего, не впустят в Польшу. Так что если вы не хотите, что вас развернули на польской границе, потому что у вас не будет этого документа, тогда обязательно досмотрите это видео до конца. Ну а для всех, кто заинтересован в достойной работе в Польше, предлагаю вам пройти вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, там вы ознакомитесь со всеми актуальными вакансиями, которые я предоставляю. Говоря я, я имею в виду свое агентство по трудоустройству по названию ProXwork, также по поводу работы в Польше, обращайтесь ко мне вот по этим номерам. Поставьте лайк под этим видео. Напишите комментарий под ним после его просмотра. И, конечно же, подпишитесь на этот YouTube канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, поделитесь ссылками на видео с друзьями. Но я начинаю. Без чего вас не впустят в Польшу в 2020 году. Друзья, дело в том, что до недавних пор без проблем хватало просто-напросто умовы вашей. И в первую очередь, приглашения на работу. То есть, оно же освечение. Хватало этих документов для того, чтобы показать их на границе, когда вы возвращаетесь в Польшу. То есть вы тут поработали. Приехали, например, назад, да, там не знаю, на выходные приехали домой, либо в отпуск и едете опять. То есть вам нужно показать в этом случае на границе ваше свечение, умову, чтобы было с собой, главное свечение. Сейчас же, друзья, начали требовать плюс к перечисленным документам еще и страховку, польскую страховку, это абсолютно нововведение, то есть я буквально недавно об этом узнал от самих работников, когда они начали говорить, что на границе возникают проблемы, пограничники начали угрожать, что пропустят в последний раз, то есть без страховки. Почему? Потому что люди вот ехали, например, не знали, закон новый, пока что только предупреждают. Уже с 2020 года будут разворачивать практически 100% людей без документа, который сейчас на ваших экранах. То есть раньше было так, что понятно, если вы работаете легально, значит вы автоматически застрахованы. И сейчас так есть. Но сейчас почему-то пограничники на границе требуют плюс еще вот такой листа 4 где расписаны там различные ваши данные данные фирмы на которую вы работаете данные вашего страхового полиса и так далее почему им дополнительно сейчас нужен этот лист до конца мы еще не разобрались, честно говоря нету пока что достоверной информации по этому поводу М -м -м, тяжело сказать потому что как я сказал если вы работаете легально у вас есть освещение вы автоматически в Польше застрахованы то есть вы можете прийти к врачу и если у вас острая боль, то вас обязаны принять бесплатно, по МФЗ так называемому. Если вы уже хотите там запломбировать зуб, либо что-то в этом роде, там сделать какую-то сложную операцию, нестандартную, еще что-то. Естественно, это уже будет платно. Но на срочную медицинскую помощь вы имеете право рассчитывать абсолютно бесплатно, если вы легально работаете в Польше. Это автоматически, для этого не нужно никаких дополнительных бумаг. И, естественно, на границе... Ранее так тоже это все воспринималось, что есть освещение, есть умова, работаете, значит, легально, значит, соответственно, застрахованы. Сейчас же требуют еще подтверждающий документ страховки дополнительный. Ну и также хотелось бы отметить, что данную страховку, этот лист А4, вы без проблем можете требовать у своего работодателя, и он как бы обязан будет вам ее выдать. Просто говорите, что хочу выехать. Домой, например, на выходные, когда буду возвращаться без страховки, могут возникнуть проблемы на границе, потому что ее сейчас действительно требуют. И ваш работодатель будет обязан вам выдать данный страховой полис вот на этом листе А4, который был и есть на ваших экранах, чтобы вы без труда вернулись назад в Польшу на работу. Когда буду знать, почему его стали требовать, обязательно вам сообщу. А пока что интересно будет посчитать ваши мысли по этому поводу в комментариях под видео. Может кто-то уже знает. Кто меня смотрит, поделись справился с другими, почему ввели еще дополнительные требования на страховку. Опять же, не у 100% людей пока что ее спрашивают выборочно, но в будущем буду спрашивать у всех. И, судя по всему, она будет нужна на 100%, чтобы проехать в Польшу дополнительно к вашей умове и освещению. Поэтому, друзья, имейте это в виду, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на польской границе, и чтобы вас не развернули, потому что у вас не будет наличия данного документа. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте под ним лайк. Как я уже попросил, напишите комментарий, поделитесь ссылками на видео с друзьями. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Все, кто там подписан, будут получать... В автоматическом режиме рассылку всех актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов. Также на моем сайте вы можете заказать компетентную консультацию от меня по скайпу. Она будет для вас на вес золота, если вы заинтересованы в жизни и работе в Польше. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!